Бункер, ты там, ты. Музыка, музыка, музыка из голоса Ложится ровно в полосы Полюсы, полюсы на полном тонусе И скорости <связывая> Такая музыка будет у меня в старости Не надо правда стиль, не надо радости в бункер, ты там, ты. музыка в бункер, ты там, ты. музыка Полюсы, полюсы на полном тонусе и скорости Какая музыка будет у меня в старости. Мне надо правдости, мне надо радость. радость, радость.